Всем привет, друзья! На связи Виктор. После того, как вы перейдете по партнерской ссылке, попадаем на такой сайт. Нажимаем регистрацию. Здесь мы видим форму, где нам нужно ввести наш логин, наш email, два раза пароль и решить капчу 4 плюс 2, то есть описать тут 6. Можно указать контакты. Думаю, Это желательно хотя бы телеграмм. Таким образом, собачка, ваш логин. После этого нажимаем «Зарегистрироваться». После этого мы попадаем в наш кабинет. Далее нам необходимо пополнить баланс минимум на 5 долларов, чтобы участвовать в данном проекте. Мы нажимаем «Финансы». «Пополнить баланс». И В зависимости от какого пакета мы хотим отталкиваться, настолько мы пополняемся. Я для начала пополнюсь на 5 долларов, чтобы купить стартовый пакет на данном проекте и опробовать все условия участия. Итак, я убираю 5 долларов. Нажимаю пополнить. Все, мы видим на моем балансе 5 долларов. Далее нам нужен раздел Матрица. Мы заходим сюда. И видим кнопочку Купить 5 долларов. То есть мы покупаем место за 5 долларов в матрице. Нажимаем купить. Нам показывают, какое место в общей матрице нам поставят. Мы нажимаем подтвердить. Все, место у нас куплено и мы активированы на проекте в ранге пешка. Как продвигаться по этим рангам у нас есть другие видео на наших страничках. А, теперь в следующем видео я покажу вам, как разместить рекламу на данном проекте.